Все ясно. Фашистский эсминец. Ну, а откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z. Вот тут тебе и место. Керагас. Я надеюсь, с буквой Z все понятно. Насчет буквы В. Алиан Харвест это трейлер к фильму. Трейлеры являются такими же посланиями, как и клипы. Я так полагаю. Алиан инопланетянин Харвест. Харвест, урожай, жатва, жатва инопланетяна. Ужастик, где подобное существо уничтожает людей. В самом начале фильма Алиан. Инопланетянин В. Появляется В. Пауза, а потом уже другие буквы. Я полагаю, такой акцент из-за того, что буква В ассоциирована с жатвой. Вот здесь тебе и место Кирогаса.